Всем шалом! Я хочу поговорить о 28 главе. 28 Исход 28 глава. Хочу сделать небольшое введение этой главы. Если мы смотрим на предыдущую главу, המשкан, Там говорится о пожертвованиях и о том, как строится мешкан, скиния. Э, и в первой главе, в первой части говорится о том, об одежде и о том, какие нужны детали для всего этого, для скинии. Но особенным образом здесь уделяется внимание внешнему виду одежды священника. Давайте поговорим об этом. Что же это за одежда священников такая? На протяжении всей этой главы я видел много намеков мы уже говорили что связь между той главой и этой говорится о том что в обеих говорится о строительстве скинии и о, о, о левитах и о священниках и и давайте посмотрим, как же эту недельную главу мы можем использовать в сегодняшнем нашем дне. Сегодня у нас нет э, храма, но мы знаем, что мы являемся храмом Божьим мы должны приготовить наше тело наш храм для господа бога чтобы когда он пришел оно было готово зот, рим, шела, шела куэн, тут мы в этой главе мы видим как священник готовится к входу в мешкан «Наше тело — это скиния, а мы сами — это священники». 28 глава, с 1 по 4 стих. ואתה תדבר את כל חכמי לב אשר מלתיב הוא החכמה ועשה את בגדי אהרון לקודשו לכהנו לי ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואיפוד ומעיל וכותונת השבץ מצנפת ואבנת ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו с 1 по 4 стих, 28 глава исход: И возьми к себе Аарона, брата Твоего и сынов Его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы Он был священником мне: Аарона, и Надава, Авиуда, Или Азара, и Фамара, сынов Аароновых, и сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы, благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону священные одежды для посвящения Его чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать Наперсник, эфот, верхняя риза, хитон, стежной кидар, пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Давайте по очереди пройдемся по этим стихам и попробуем разобраться, что здесь сказано. И в первом стихе говорится И возьми к себе Аарона, брата твоего И сынов его из среды сынов Чтобы они были священниками мне Что значит ты возьми к себе Для священства мне Мы что Аарон <митцаем>, Ира, в... все, то, Мы знаем, Аарон на протяжении всего пути в пустыне и вообще он был таким вот старался держаться праведности и передавать вот эту святость Божью народу. Он всегда был служителем Божьим. <митцаем>, и вот в этих словах, и возьми к себе Аарона, чтобы он был священником Мне, я вижу как жертву в чем-то. Если мы вспомним себя, то это можно привести параллель как водное погружение, когда мы обещаем Господу Богу посвятить себя и, и, и обещаем Его доброй совести. А во втором по четвертой стихе написано об одежде для священников и левитов. ובכל השלוש פרקימא אני אומר זה כמה מילים ש엄וש נתקיוצלי. ובע"כ, וвот в этих стихах есть особенные слова, которые вот мне меня очень тронули. ואתה, ואתה ובסדר. תדבר על כל חכמה הלב אשר מילטיב הוא חכמה וasad ביגנה ארון לקודש לkahana לי אז השאלה מי ה חכמה הלב אלה ו אלה שיתמלאו בה Третий стих и скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа Премудрости». И は... тут вопрос: кто же такие мудрые сердцем и что же за дух Премудрости? В конце сегодняшнего я вернусь к этому вопросу. Здесь мы видим, как Господь уделяет внимание каждой детали одежды священника. До мелочей. До мелочей все описывается uh, под каким углом, в какую сторону, с, какого, с какой стороны, какие кольца, из какого металла, все это описывается. До, אם אנחנו מסתכלים מה זה אנחנו לא באמת מבינים כאילו מה, מה הסיבה שצריך לעשות את כל הדיוק הזה הרי הוא פשוט אמור להגיע ולהיות בנוכרות של לא צריך עכשיו ול... לתייל, uh, כמו... и, и тут yeah. сразу же задается вопрос, для чего вот это вот все очень подробно написано, почему священник должен все время думать, а oh, это ли правильно у меня, здесь ли все, я уделил этому внимание, не должен ли он просто в свободе прийти в служении Господу Богу. Aber, но Господь специально uh, избирает эту одежду для священника. Он специально uh, вот, уделяет внимание каждой детали для того, чтобы служители Божьи, левиты и священники выглядели наилучшим образом вот, в служении Господу Богу. И я вот вижу три особенные детали одежды вот, в одеждах священников и левитов. Три направления одежды. Физическая одежда, физи, символическая одежда и духовная одежда. Если мы смотрим с физической стороны на эту одежду, то Господь действительно хочет, чтобы она выглядела просто наилучшим образом, самым вообще возможным наилучшим образом на священнике. And и нашим. это можно понять, потому что мы, священники Бога живого, мы являемся вот этими мостиками между людьми и Господом Богом. Так какая же одежда для нас сегодня? Одежда наша сегодня, вот то, как мы одеваемся, то, что мы на себя одеваем, это показывает наше внутреннее состояние. Этим самым мы свидетельствуем другим или не свидетельствуем о Господе Боге нашей одежды. А сейчас про символическую одежду. Это то, что вот мысли, которые я получил во время чтения этой главы. אם נלך לפסוק שלושים ושלוש עד שלושים ושמונה באותו פרשה שלושים ושלוש עד שלושים ושמונה ס 33 פה 38 סטיך той же главה, если мы посмотрим ועשית עליו שולב רימוני תחלת והגמן ותולעת שני על שולב סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב פעמון זהב ורימון פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב והיה על הארון לשרת ונשמע קולו ובועל קודש לפני אדוני ובצאתו ולא ימות ועשית את צית זהב טהור ופיתחת עליו אה, פתוחי חותם קודש לאדוני ושמת אותו על פתיל תחלת והיה למצנפת אל מול פני המצנפת יהיה והיה על מצח הארון ונסה ו nasal Aaron et on the kadoshim אשר יקתו בנים ישראל لكل מתנות קדושים ויאל מצוה תמיד להרצונ להעמלת הנאה דנאי. «По подолу ее сделай яблоки из нити голубого и охонтового, пурпурового, червленого цвета. Вокруг по подолу ее позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по подолу верхние ризы кругом. Она будет на ароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырежешь. Как вы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 от сынов израилевых и всех даров, ими приносимых, и будет она непристанно начали его для благословения Господня к ним. Благоволение Господня к ним. И вот эти колокольчики, которые были привязаны к концам его одежды, они для того, чтобы если выходя вот, в святой святых перестает быть звук колокольчиков, то, скорее всего, священник умер и нужно его вытягивать за нитку. Но, сняли, сняли, а вот э, попробуем подумать о том, что первая часть это о том, чтобы именно издавался звук, чтобы эти колокольчики и, и гранаты, как тут написано, они издавали звук для того, чтобы было слышно священника, как он служит. Like когда он ходит, когда он там де, действует, священнодействует, слышно, что он что-то делает, двигается, и колокольчики звенят. А вторая часть. И сделай полированную дощечку из чистого золота и выришь на ней, как вырезают на печати святыня Господня. Так получается, у него был какой-то головной убор, и на нем была такая дощечка с печатью, и там было написано ⁇ Святыня Господня ⁇ я вот <говорит> в этом образе вижу образ невесты. Mergишim, הזאת, Когда невеста идет под хупу под венец, видно и слышно, и вот ее присутствие, и все видят вот этот вот свет и, и и этот звук. <катув>, uh, Кадош и на лбу написано ⁇ Святыня Господня ⁇ Что такое ⁇ Святыня Господня ⁇ Это посвященная Богу, как и невеста посвящается мужу. Uh, Также и мы, когда мы что-то делаем, надо, чтобы было слышно наши действия, то есть видно, слышно и, и как мы приближаемся Господу Богу. Все то время, когда нас слышно, когда uh, вот, происходит какой-то звук от того, что мы делаем, значит, мы на правильном пути, мы живы. И... Мы сейчас говорим про духовную одежду. Эфесим. 18. глава. Пасок 6. глава с 11 по 18 стихи. אלא עם רשויות ושוררות, עם מושלי חש, חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמים. על כן, קחו את מלוא נשק האלוהים, למען תוכלו להתנגד ביום הרע, ולעמוד לאחר עשותכם את הכל. עמדו כשהאמת חגורה על מותניכם ושריון הצדק לבושכם, וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום. עם כל אלה, סעור את מגן האמונה, אשר תוכלו לחבוד בו את כל חצה, חציו הבוערים של הרע, הוקחו את כובע, ישוע ואת חרב הרוח, שהיא דבר האלוהים. בכל תפילה ותחינה, התפללו תמיד ברוח, שקדו בתפילתכם, והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים.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 все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав в числа вашу истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. И паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасать все раскаленные стрелы лукавого и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самым со всяким постоянством и молением о всех святых» и тут мы видим как говорится о духовной одежде что нужно одеваться в эту духовную одежду чтобы пристать пред святы господней Surf意> мы увидели три вида одежды физическую символическую и духовную теперь я хочу вернуться к вопросу кто же такие мудрые сердцем и наполненные духом <in> ליצור לבנות את, את הביקוד הזה של הקوانים ולבים זה הקילה זה רואי קילה זה סקניר קילה זה אספת בואית וזה כל אחד מייתנו את התחלה שפיסטيستי שאלש אלוהים סמך להם אvey להם החרממה Лицо, это... Вот эти мудрые сердцем — это те, которых Господь посвятил для служения Ему. Это вот все наши виды служения, это собрания в общине, это домашние группы, это молитвенные собрания. Все это для того, чтобы... И это, это, каждый, это каждый из нас... И Господь дал это в наши руки, чтобы мы строили эту одежду, вот сами одевались в нее. И тем самым помогали, созидали друг друга. И вот в завершении, в итоге, uh, наше тело — это Скиния. А мы священники. И мы должны быть одеты в правильную одежду, подходящую для нашего служения. Одежда, которая будет нам äh, вот, свидетельствовать о том, что мы представляем Господа Бога чтобы о наших действиях слышали люди и чтобы мы знали, что мы приближаемся к правильному пути и идем на правильном пути и чтобы наше духовное оружие было сильным чтобы мы могли противостоять всякому злу спасибо